Коллеги, добрый день! Позвольте представить вам доклад, тема которого была озвучена ранее. На сегодняшний день Рак молочной железы является ведущей онкологической патологией у женского населения и ежегодно диагностируется около полутора миллионов данной патологии во всем мире. Рак молочной железы представляет собой группу гетерогенных опухолей различных биологических подтипов, которые отличаются между собой как по прогнозу, так и по ответу на терапию. Эстроген-позитивный рак молочной железы экспрессирует рецепторы к эстрогену и прогестерону, имеет высокий показатель чувствительности к гормональной терапии. Частота его встречаемости достигает около 80% среди всех случаев рака молочной железы. Данный потип также характеризуется низким индексом пролиферации, высокой степенью дифференцировки, поздним, более поздним возрастом на момент постановки диагноза, а также наиболее благоприятным клиническим течением. В настоящее время основным компонентом системного лечения пациенток с эстроген-позитивным раком молочной железы, независимо от потипа, является гормонотерапия. Тамоксифен представляет собой базисный препарат гормонотерапии как ранних, так и распространенных форм эстроген-позитивного подтипа. Однако примерно у 10 или 20% пациенток в первые 12 месяцев на фоне приема данного препарата отмечается рецидив заболевания, и в дальнейшем эта цифра может увеличиться до 40%. Так как терапевтическое действие томоксифена основано лишь на частичной блокировки эстрогенового рецептора он блокирует лишь активаторную функцию АФ2. А функция АФ1 остается открытой и может быть активирована различными факторами роста. Механизмы формирования гормонорезистентности затрагивают фундаментальные характеристики опухолевых клеток и связаны с изменением активности многочисленных сигнальных каскадов, в том числе активируемых белками семейства трансформирующего фактора роста которые представляют собой полифункциональные молекулы, играющие важную роль в клеточной дифференцировке, инициации эпителиально-мезонхимального перехода, иммуносупрессии, индукция апоптоза, а также ангиогенеза. В настоящее время известно, что ТГФ-бета способен активировать многие сигнальные каскады, Классические сигналы с участием трансформирующего фактора роста — это каскад с участием гиганта и двух его рецепторов, а также белков СМАТ. И конечным результатом данного сигналинга является либо активация, либо ингибирование пролиферативных процессов клетки. Также установлено, что трансформирующий фактор роста способен активировать и другие сигнальные каскады, одним из которых является пи и а сигнальный каскад. Активация p 3 происходит за счет киназной активности двух рецепторов первого и второго типа. При этом рецептор второго типа констативно связан с малой субъединицей p 85 53киназы И при взаимодействии лиганда также происходит взаимодействие рецептора первого типа с малой субъединицей P85, что в дальнейшем приводит к активации АКТ. И негативным регулятором данного сигнального каскада является фосфатаза птен. В настоящее время показано, что нарушение регуляции данного сигналинга в опухолях молочной железы посредством взаимодействия рецепторов второго типа с малой субъединицей П85 может приводить к возникновению гормональной резистентности. Именно перед, поэтому перед собой мы поставили следующую цель — это провести генотипирование полиморфных лобусов и генов и в транскрипционной активности, и экспрессии белковых продуктов в зависимости от эффективности гормонотерапии. Дизайн нашего исследования вы можете увидеть на слайде. В исследование было включена 141 пациентка с впервые верифицированным эстроген-позитивным раком по типом по рака молочной железы. Все пациентки получали комбинированное лечение в объеме оперативного вмешательства, а также химии и лучевой терапии по показаниям. И обязательным компонентом одеванной гормонотерапии служил прием томоксифена в течение 5 лет, стандартной дозировки, а именно 20 мг в сутки. На основе отдаленных результатов лечения всех пациенток мы разделили на две подгруппы. Первая — это томоксифен, чувствительная группа, у которой не отмечались признаки прогрессии заболевания. И вторая группа — это томоксифен, резистентная, с прогрессированием заболевания. В двух выше приведенных группах мы провели генотипирование полиморфных локусов, оценку генной экспрессии, анализ экспрессии белковых продуктов и фенотипирование субпуляции опухолевых клеток. Материалом исследования служили образцы опухолевой и прилежащей нормальной ткани. Оценка полиморфных локусов, а также оценка генной экспрессии следующих маркеров была проведена при помощи полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Фенотипирование клеток, экспрессирующих интересующие нас маркеры, мы провели при помощи метода проточной цитофлорометрии. Также была произведена статическая обработка данных при помощи пакета «Статистика». И в ходе полученной работы мы получили следующие результаты. При сопоставлении уровня исследуемых генов в группе пациенток с эстроген-позитивным раком молочной железы от исхода лечения, нами было показано, что высокий уровень транскрипционной активности когена рецептора трансформирующего фактора роста второго типа, так и ЭКТ-1 чаще встречались в опухолях чувствительных терапии тамоксифеном. На следующем этапе работы мы проанализировали экспрессию белковых продуктов, исследуемыми нами маркёров. И мы установили, что количество клеток в опухоли, экспрессирующих рецептор второго типа, чаще встречался в опухолях чувствительных терапий тамоксифеном. Напротив, клетки, экспрессирующие фосфорилированную форму протеинки НАЗБ, чаще встречались в тамоксифенорезистентных опухолях рака молочной железы. Затем для определения вклада трансформирующего фактора роста в П3К АКТ-сигнальный каскад мы оценили экспрессию субпопуляции клеток, экспрессирующих комбинацию интересующих нас маркеров. Данной комбинации вы можете увидеть на слайде. А нами было установлено, что... Супопуляции клеток, положительные по КТ значимо преобладали в опухолях с неблагоприятным прогнозом заболевания. Напротив, супопуляции клеток, э, экспрессирующих рецептор второго типа, трансформирующего фактора роста, преобладали в опухолях чувствительных терапий, томоксифенов. Также стоит отметить, что клетки, экспрессирующие одновременно два интересующих нас маркера, Чаще встречались в опухолях, резистентных к терапии, однако результаты не достигали статистической значимости. И на последнем этапе работы мы, для оценки потенциальной прогностической значимости следных маркеров мы провели анализ без метастатической выживаемости. Данный анализ показал увеличение времени до прогрессирования заболевания среди пациенток с высоким уровнем транскрипционной активности АКТ-1. Также полученные данные свидетельствуют о том, что показатели без метастатической выживаемости были выше среди пациенток, имеющих высокий уровень белковой экспрессии рецептора второго типа, трансформирующего фактора роста. И напротив, высокий уровень фосфолирированной формы протинки на АЗБ был ассоциирован с низким уровнем выживаемости без метастазов. Таким образом, проведенное нами исследование позволило выявить потенциальные молекулярно-генетические маркеры, которые могут быть вовлечены как в развитие резистентной, так и чувствительной гормонотерапии фенотипа эстроген-позитивного рака молочной железы. На этом у меня все. Благодарю за ваше внимание.